Сегодня мы поговорим о том, что такое честные выборы. В видео «Может ли Навальный избираться в президента Российской Федерации» мы уже обсуждали требования некоторых международных актов к демократическим выборам. Сегодня я подготовил информацию о том, какие вообще требования мы можем предъявить к демократическим выборам. Я не основывался ни на чем, кроме логики. Подумаем о том, как проходят демократические выборы. Сначала идет предвыборная кампания. Затем выборы, подсчет голосов, объявление результатов и вступление в должность избранных на выборах лиц. Все ли правильно на этой схеме? Нет, конечно. Демократические выборы, в некотором смысле, никогда не заканчиваются. Ведь каждый день граждане должны оценивать власть. Каждый день они подвергаются влиянию пропаганды со всех сторон. Каждый день они живут под управлением власти и могут оценивать действия властей. Поэтому один из главных факторов, влияющих на ход выборов, это оценка кандидатов. И эта оценка происходит непрерывно, вне зависимости от официальной объявленной предвыборной кампании. Давайте добавим этот важный этап выборов в схему. Еще один важный этап. Это становление политиков. Они занимаются политической деятельностью и становятся известными. Без известности для кандидата нет возможности победить на выборах. Что необходимо для оценки ситуации в стране и политиков? Первое. Необходимы сами политики. Второе. Необходима информация о политиках. Третье. Необходима информация о состоянии дел в стране. Четвертое. Необходимо свободное время для оценки информации. Пятое. Необходимо знание для оценки информации. Шестое. Необходима непредвзятость и умение оценивать информацию. Седьмое. Необходима информация о положении дел в других странах на основе которой люди сравнивают состояние дел в разных странах, чтобы оценить развитие своей страны. Для того, чтобы политики вообще существовали, нужна политическая свобода, где политики не подвергаются гонениям за свои взгляды и вообще за то, что они политики. Необходима свобода политических акций, журналистики и средств массовой коммуникации вне средств массовой информации, например, Ютуба, Необходимо общественное поощрение политической деятельности и возможность добиться чего-либо в политике посредством выборов. Как мы видим, процесс этот комплексный. Например, общественное поощрение политической деятельности в нашей стране отсутствует. Если вы кому-либо скажете, что хотите стать президентом, у вас могут с спросить «Ты что, самый умный? Думаешь, годишься в президенты?» я не гожусь, а ты годишься, я уже не говорю про то, что широкие круги масс могут, скажем, услышать такие слова, как сакрализация власти. Сакральная означает, грубо говоря, потусторонний, непонятный, требующий поклонения, либо связанный с религией. То есть власть, по мнению некоторых, должна касаться людям потусторонней, непонятной, либо освященной самим Богом. То есть, некто хочет, чтобы у обычных людей возникло ощущение, что власть и народ — это совершенно разные люди. И людям из народа невозможно стать политиками. Ведь они не те люди, не тот сорт. То есть, даже самые обычные, на первый взгляд, сочетания могут работать так, чтобы отбивать охоту у населения лезть в политику. Что уж говорить о фальсифицированных обвинениях против политических активистов или, скажем, музыкальных роликах со словами «делись, малыш, в политику, иди мать часть». То есть, с такими политическими практиками даже самое честное голосование невозможно считать честными выборами. Потому что честное голосование предлагает большой выбор разных кандидатов, а их нет. И не потому что их вообще нет